Всем привет! В эфире УниверНьюз, а в студии я, Анна Глазунова. Наша команда собрала для тебя самые интересные новости студенчества и не только. Итак, смотри сегодня. Истории медиа успеха поделилась заслуженная артистка Республики Татарстан Эльмира Калимулина. Все подробности съезда Российского психологического общества обсудили на пресс-конференции. Почетное звание «Донор крови» было присвоено многим студентам Казанского университета. Нередко бывает, что люди страдают от проблем психологического плана. Многие даже не подозревают, что для их решения вовсе не обязательно тратить большие деньги на встречу с психоаналитиками. Суть основных проблем можно будет понять 5 октября на съезде Российского психологического общества. Данное мероприятие уже успело привлечь к себе внимание общественности. Чем же оно интересно, расскажет Адель Шамилова. День учителя запомнится педагогическому и научному сообществу Казани крупнейшим событием года. А причиной тому послужит шестой съезд Российского психологического общества, который начнет свою работу 5 октября на базе Казанского федерального университета. Немаловажно, что данное мероприятие КФУ принимает впервые. И поэтому в стенах вуза уже проходит колоссальная подготовка к грядущему событию. Подробности работы данного съезда давно не тайна. 4 октября представитель Института психологии и образования КФУ анонсировали, самую важную информацию на состоявшейся пресс конференции Казанский федеральный университет представляет из себя сейчас очень большой механизм, и надо отметить, что присоединение нескольких вузов позволило нам вывести уровень исследований в области психологии на качество на иммунную высоту. И в частности, огромное преимуществом нашего университета является то, что, имея в своей структуре медицинский блок, инженерный, мы интегрируем психологию. Всех как удалось выяснить, формат форума предусматривает собрание ведущих психологов Российской Федерации, представители региональных отделений Российского психологического общества, а также всех желающих обсудить ключевые проблемы современной психологической науки и практики. Например, если мы говорим о инженерной педагогике, это связано с производством симуляторов, и вы знаете о проблеме. Возможно, гиперкизация, которая стоит перед современным человечеством. Это большая составляющая медицинских исследований. Итак, уже 5 октября Казанский университет объединит силы ведущих психологов страны. Немаловажно, что проблемы и вопросы затронут не только педагогическую и детскую психологию. Также на повестке дня ожидается поиск решений целого ряда проблем психологических отраслей, которые предстоит решить специалистам данной науки с 5 по 7 октября. Адель Шемилова, Владислав Пихневский, Универньюз. Казанский федеральный университет продолжает двигаться вверх. Он вошел в список четырех российских вузов в рейтинге агентства Times High Education. Подробности в следующем сюжете. В этом году Казанский федеральный университет значительно продвинулся за последний год в рейтинге квак Саймонс и поднялся на 50 пунктов среди топ-университетов мира. В рейтинге Times Higher Education университет сохранил свои позиции, а также впервые был включен в предметные рейтинги агентства сразу по двум направлениям – бизнес и экономика и социальные науки. КФУ вошел в список из четырех университетов России, занявших свое место в рейтинге. В предметном рейтинге «Бизнес и экономика КФУ» занял 176-200 место среди всех европейских университетов. Это свидетельствует о том, что научные исследования, проводимые Институтом управления экономики и финансов, ведутся на высшем уровне. Стоит отметить и высшую школу бизнеса КФУ. Она нацелена на формирование менеджеров международного уровня, обладающих глобальным видением, выходящим за пределы российского бизнеса. В предметном рейтинге социальной науки КФУ занял 201-250 место из 400 возможных, обогнав при этом Санкт-Петербургский государственный университет. Казанский федеральный университет занял третье место в данном направлении среди российских вузов. Высокая оценка рейтингового агентства подтверждает, что выбранные университетом направления развития соответствуют глобальным требованиям. Попадание в предметные рейтинги бизнес и экономика и социальной науки является закономерным, поскольку университет уже давно взаимодействует с сектором экономики Казани и Татарстана. Включение в рейтинг Times Higher Education подтверждает, что в Казанском федеральном университете создана образовательная площадка международного уровня. Артем Тупичкин, Универньюз. Казанский федеральный университет активно сотрудничает с университетами Японии, расширяя учебную и научную программу. В этот раз КФУ сам отправился в страну восходящего солнца, чтобы заключить новые соглашения. Подробнее ты узнаешь сейчас в сюжете Олега Кашина.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 Самый престижный из первой десятки мирового рейтинга КФУ единственный представлял Россию. Завершится визит делегация рабочими встречами с университетом Рикен. Олег Кашин, Универньюз. В среду 4 октября в шоуруме в рамках цикла мастер-классов «История медиауспеха состоялась встреча с заслуженной артисткой Республики Татарстан актрисой-радиоведущей Эльмиры Калимулиной. О том, как это было, смотри в следующем сюжете.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 Эльмира – это девушка с горящими глазами, невероятным голосом и обаятельной улыбкой. К тому же от нее исходит такой сумасшедший заряд энергии, что хочется танцевать. Диана Шилова, Леонард Блетьяров, Универ -Ньюз. Ежегодно в России в переливании крови нуждаются около полутора миллиона человек. Очень часто кровь требуется пострадавшим от ожогов и травм при тяжелых родах или при проведении сложных операций. Помочь нуждающимся в донорской крови смогли студенты Казанского федерального университета. Смотрим. Сдать кровь и, возможно, спасти чью-то жизнь могли студенты Казанского федерального университета. Возле Уникса расположилась мобильная станция переливания крови. С 8.30 утра до 12.30 любой желающий, достигший 18-летнего возраста, мог принять участие в акции. Реализована она была добровольческим центром студентов КФУ Планета добрых дел в рамках государственной программы развития добровольного донорства. При себе необходимо иметь только паспорт, а также пройти небольшую процедуру перед сдачей крови. А именно заполнить сведения о себе и сдать кровь на анализы. И буквально в течение 10 минут врачи оглашают результат. Подходит ли ваша кровь для переливания. Студенты Казанского университета рассказали, что привело их в центр переливания крови. Ну В первую очередь, чтобы спасти людей, которые у... умирают от потери крови. Когда вот узнала, что проводится такая акция, вот, вместе с твоим добрые делам мне захотелось поучаствовать и как бы, помочь. У меня еще четвертая группа, как бы редкая, и это здорово. Я всегда хотел попробовать стать донором и сразу решил. А есть какое-то вот ощущение, что вот эта кровь действительно пригодится кому-то, она да. может Есть такое ощущение, что может быть кого-то она спасет даже. Для многих это первый опыт донорства, но уже сейчас молодые ребята и девушки осознают всю важность этой акции и обещают, что обязательно придут снова. Анна Глазнова, Роман Самарин, Универ -Ньюз. На сегодня это все. Будь всегда в теме с Универньюз. Пока-пока.